Абсолютно не про какие-то поверхностные вещи. А вот эта вот глубина, я понимаю, что mm -hmm. определенному кругу людей просто я не могу это сказать, насколько это насколько это штырит. И когда вы понимаете, что куда-то, старик. И когда вы понимаете, что вы.. Вам уже интересно давать людям. То есть вы понимаете, что ты можешь дать вагон, а люди, которые тебя окружают, могут взять чемодан. Это как бы смысла не имеет. Я не могу сказать какие-то определенные вещи. Со мной люди просто не могут пройтись там сквозь стены какие-то, да? А это, это настолько банально, это настолько легко... И ты понимаешь, что на каком-то этапе тебя просто Мне Неинтересно становится, когда ты умираешь белковым телом. Это один процесс. Я это делала. А когда ты умираешь без белкового тела, когда идет вот тотальное обнуление всего, нет страха. Как будут там твои дети? Как будут твои близкие? а что будет, а кого я напрягу, как они будут без меня, как я буду без них. Когда это полностью вот пропадает, ты переходишь на другой уровень сознания, ты начинаешь мир видеть по-другому. И когда я вижу каждую программу человека, я не лезу в эти программы, но когда я встречаюсь человека, он мне может ничего не говорить, и я это вижу. И ты на каком-то определенном этапе, как бы оно ни было банально, ты понимаешь, что тебе даже как бы, тебе, как бы с кем в, этом, вот, в этой плотности, тебе с кем существовать. С кем поговорить, да? Не с кем. Потому что при виде на, на определенного человека ты видишь его всю под, подногозно. И чтобы с ним начать разговаривать, тебе нужно как бы к его уровню, всегда прийти к его уровню. А ты хочешь, чтобы ты был либо на своем уровне, либо дальше шел. Вот, и вот это вот обнуление, оно настолько тотально идет. И когда начинают опять же вернуться к вопросу, что люди, которые говорят, что там я три года не ем, я там еще сколько-то лет не ем. И вот они рассказывают вот такие вот вещи, ну, которые я слушаю. Я понимаю, что это просто пиздешь. Нет. Это вот меня 4 не по-детски, да, а там меня еще в в таком вот громулечке, тогда происходят другие вещи, <coughs> они происходят тотально другие, просто ты настолько, ну это знаешь это как не то, что как бы сказать, ты видишь другие миры, ты видишь еще что-то, я не буду просто об этом говорить, я просто скажу, когда ты видишь человека, ты видишь полностью весь его весь его род, весь всю его матрицу, в которой он до сих пор существует, и когда он говорит, вот я не знаю, что мне вот с этим делать, а ты просто видишь, вот оно, они не где-то лежат, знания, ты никуда то залазишь, ты не где-то их берешь, а вот они просто тотально есть, и они тотально есть, причем не только у меня, а у каждого человека. Но определенный человек к своим знаниям может прийти, только пройдя определенный путь. И не все хотят к нему идти. Не все хотят к нему идти не потому, что к нему сложно идти по факту, а потому что очень сложно повернуться к себе. И вот все вот эти вот, по большому счету ложка, да, которые вот мы сейчас смотрим, понимаю, что это, это такая ерунда. Это когда мне говорят, а давайте вот поговорим о финансовых вопросах, которые вот у меня, вот у меня нет финансов. Ребят, ну я даже вот по правде, вот финансовый вопрос даже затрагивать не, не буду. Не буду не потому что я каких-то вещей не понимаю, а потому что он настолько бессмысленный. Вот вы просто вот как в блошиных бегах. И вы пока оттуда не вырветесь, пока вы не пересмотрите свою жизнь, пока вы не увидите определенные моменты, в которых вы вот как, как в своем болоте. Кто бы вам что ни говорил, вы все равно будете в этом болотце. И не важно, вы будете в этом болотце, либо вы выплывете на кувшинку и будете с этой кувшинки вещать. Такие все, ой, я вот тут вот поняла, мне там спикер такой-то, либо я сама вот такая вот клевая. Все вот поняла, я понимаю вот это. А сами остаетесь на этом же уровне, не осознавая этого. Это все бесполезно. Деньги – это всего лишь это то, что придумали мы для себя. И когда мы начинаем идти к зарабатыванию этих денег, мы никогда их не заработаем. Это бесполезно, не бывает такого. Вы всегда будете зарабатывать. Знаете, людей, которые постоянно работают. Это не на двух, на трех работах работают. Они говорят, я там отдал, отдал, отдал тебе лучшие годы жизни, там еще что-то, бла бла, -бла. И это действительно так в их понимании, действительно так в их мире. А по факту вообще, сколько ты проводишь, за каким занятием, неважно. Если ты не идешь к самому себе, тебе тот, э, э, тот факт, который придумал ты же, по другому воплощению, он к тебе не придет, потому что ты его не понимаешь, потому что деньги, их невозможно заработать никогда. Как только вы начинаете зарабатывать деньги, в общем понимании, да, опять же, вы никогда к ним не придете, вы никогда их не заработаете. И только приходя к самому себе, у вас будут появляться те блага, чтобы прийти еще больше к самому себе. И неважно, они будут в денежном эквиваленте, либо в каком-то уже реализованном материальном, вообще абсолютно неважно. И пока вы это не осознаете, вот это вот, вот, почему у меня нет денег, да, потому что нет у тебя денег, потому что нет у тебя себя, все. А это была прелюдия.